Итак, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Я а, сегодня перенесла трансляцию на 9 часов. Не знаю, кто кто меня дождался, но в любом случае давайте мне обратную связь. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум, десяточка за мой внешний вид. И я сегодня в бусиках, как вы видите, бежала к вам со съемок. Сегодня была жуткая история на мужском женском я прям плакала сидела честно а, ну я анонсирую когда будет выходить а, сейчас мне главное получить от вас обратную связь и я начну итак так, замечательно, Светланочка, спасибо большое за обратную связь. Все, теперь вижу, что у нас все в порядке, все работает, все замечательно. Рэми, здравствуйте, рада вас видеть. Но сегодня тема довольно таки, как сказать довольно таки сложно мне э, я не помню кто написал в комментариях что сейчас вот э, дмитрий шепелев дал комментарий для ксении собчак э, что э, как интервью очень интересное. и я э, вы знаете вот эту ситуацию э, как ну во первых прежде чем начинать я должна вам сказать что э, должна заявить что то что я сейчас озвучу это будет мое личное мнение да и на какую-то истину в последней инстанции я не претендую это я для того чтобы если вдруг какие-то судебные разбирательства после этого последуют, то это я как свободный человек заявляю свое мнение основываюсь я на анализ на анализе невербального поведения дмитрия шепелева во время интервью ксении собчак кроме того я базируюсь на других интервью дмитрия и ну я хотела сначала затронуть передачу звезды сошлись где сестра жанны фриске а, отозвалась а Дмитрии довольно нелестно там было тоже за что а, скажем так ну, за что зацепиться не в ее пользу а я об этом просто скажу а, но показывать не буду потому что намного больше информации дал нам дмитрий и здесь я считаю что для меня лично а, эта информация сенсационная а, потому что я честно говоря пока не вникала в этот конфликт да вы знаете что дмитрий шепелев э, конфли в конфликте с семьей жанны Фриски, э, что он воспитывает сына платона э, но ну и семья жанны э, очень против этого а, так вот я сейчас э, проанализировала невербальное поведение и хочу поделиться с вами своими выводами и опять-таки повторяю это мои выводы верить им или нет это ваше право я никого ни к чему не призываю не скажем ну, не, никаких вот скажем <coughs> ну, в общем довольно таки ситуация неприятная но я должна вам все рассказать а, да такая вступительная речь довольно сумбурная потому что я реально во-первых устала во вторых очень сильно волнуюсь а потому что я стараюсь всегда о людях говорить только хорошие но здесь я увидела реально увидела такие вещи которые ну мы сейчас с вами пройдемся по, по всему и вы все сами увидите а, так сейчас вижу комментарии ваши сейчас посмотрю да добрый вечер добрый вечер а, так вчера заочно посмотрела и мне а, а, важно услышать вас светлана в целях обучения отлично замечательно дорогие мои Ну давайте приступать а значит но ну, мы как всегда пройдемся по видео вы знаете у меня небольшая такая сложность я ну, хоть хоть наушник надеваю но тем не менее звука у меня почему-то нет так вот я у меня все это записано возможно я буду не совсем попадать в видео, но я буду объяснять после каждого видео. А, да, сначала себя убираю, чтобы не загораживать трансляцию. И давайте наблюдать вместе. Да, и еще, когда запустится видео, поставьте мне плюсик в чатик, если все хорошо со связью, если вы слышите звук видео, потому что вам обязательно нужно это слышать. Итак, запускаем. А я что это значит? Вот объясни. Вот сейчас, например, вот если им позвонить и предложить увидеться с Платоном, они еще не приедут? Привет. Или ты что, ты против того, чтобы они общались? Я, я сейчас отвечу. У меня есть абсолютно четкий ответ на это. Первое и главное, о чем я думал, вообще находясь во всей этой ситуации, я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии чтобы его там не ебали, на кого он похож, а помнишь ли ты мамочку и вот прочие вот эти вот штуки. Мне важно, чтобы он находился в комфортных для себя обстоятельствах. У него и без того начало жизни были, было достаточно драматичным. Я хочу, чтобы он рос успокой. А ну и на что я хотела обратить внимание в этом видео? А, значит, первое, когда Ксения спрашивает, если они сейчас позвонят и, скажем, если семья Жанны сейчас позвонит и сейчас они приедут, ну ты же как, а они же приедут, да? И он говорит, может и приедут, но посмотрите, с каким лицом он это говорит. Вот сейчас это замедленное уже без звука, значит, вот Ксения говорит, но и они, они же приедут. На что он говорит? Может и приедут. Посмотрите, какие эмоции. Значит, во-первых, а, а, тут презрение. А, Во-вторых, что мы видим а сейчас? Вот, пожалуйста, а, челюсть. А, челюстью вводит и поджимает губы. То есть, даже если они приедут, он не даст им увидеться с Платоном. А, он а сейчас, знаете, ведет себя как купец, у которого есть а, чем торговаться. А, Идем дальше. А, так. Значит, а он объясняет, почему он старается, ну, почему он не дает бабушке с дедушкой видеться с Платоном. И вот здесь вот я считаю, что ключевые слова. А сейчас, вот, сейчас я эту эмоцию, я прям, когда ее увидела, я все для себя поняла. Вот вы знаете, сразу стало все понятно вот но ну, он очень в образе он такой красиво все говорит он а, очень культурно излагает свои мысли а, интеллигентно одетый красивый мужчина да он располагает к себе он умеет к себе располагать но обратите внимание на его эмоции вот здесь он таки не сдержался наблюдаем вот на кого ты похож а помнишь ли ты мамочку и смотрите какая эмоция вы видите а, видите вот это отвращение отвращение с а, выдвижением губы то есть ему это очень не нравится а, ему не нравится именно то что платон похож на жанну ему не нравится что а, если вдруг платон будет помнить свою маму то есть сейчас он знаете вот наложил лапы на этого ребенка и как? он у руля, и он этой ситуации руководит. А да, кстати, ну вот давайте еще посмотрим внимательно вот этот момент, когда он вот вот вот видите вы видели эту эмоцию э, отвращения вы помните э, я вам ее показывала когда вот вот это вот приподнимается верхняя губа собачий мускул срабатывает так вот эмоции э, к сожалению э, димочка э, шепелев э, или дмитрий шепелев прошу прощения э, вот вы очень хорошо входите в образ но при всем при этом истинные эмоции не научились скрывать вот это, конечно, при всей его изощренности. А вот здесь и я дальше стала копать, идем дальше. Но давайте, кто увидел эмоцию отвращения, давайте я еще раз ее включу. А поставьте мне в чате к десяточку. Кто увидел, я еще раз включаю. Так, сейчас посмотрю, что у нас в чатике. А, так, так, так. Вот мамочка убийственная негатива маска вот он вот он настоящий понимаете дорогие мои вот а вот он а он в образе он действительно располагает сначала вот когда и вы знаете когда была вот эта передача звезды сошлись я с нее начала это расследование и мне у ну, выступление сестры жанны Фриски не понравились два момента и я о них хотела сказать первый момент что она а Плат... платона а, но ну, там по моему вообще не называла по имени а просто говорила ребенок то есть она абстрагируется психологически абстрагируется от своего а, племянника но я как бы подумала ну почему так а, кроме того мне не понравился момент по поводу денег когда у нее спросили а куда же вы потратили эти деньги она сказала долги раздали и потом она перевела разговор то есть она по сути не ответила какие долги ну то есть вот знаете если действительно человек отдает долги он рассказывает он продолжает эту мысль но она перешла на другую мысль и я подумала что вот здесь вот надо копать но потом а, меня смутило я досмотрела вот это вот а, отрезок а звезды сошлись и там а, несколько человек сказали что а, Дим, ну дмитрий шепелев вот на, в интервью ксении собчак слишком уж он хороший и вот это меня сразу Сразу, что называется направила вот на то чтобы смотреть действительно пересмотреть хорошенечко интервью у ксении собчак и что я обнаружила я сейчас вам буду показывать и здесь я уже поняла что анализировать сестру жанны Фриски уже не имеет смысла никакого потому что здесь я нарыла вот вот это было начальной точкой вот эта эмоция отвращения я поняла что на самом деле на сегодняшний день а, дмитрий шепелев а, к памяти жанны относится крайне негативно а, то что ребенок для него это инструмент для того чтобы давить на родственников жанны Фриски. то есть а, но ну, по, по сути здесь вот идет просто война а, о том что он его а, он любит ребенка или не любит это уже как бы вот дальше там он в образе просто рассказывает очень много много, понимаете, тут еще был, скажем, ну, я анализировала только те вопросы, на которые он отвечал. И там он, как правило, был в образе. И, в общем-то, вот такие вот себе, ну, такие срывы эмоциональные у него проскакивают крайне редко он очень хорошо умеет держать лицо но э, все равно если хорошо э, рассматривать да то можно всегда найти настоящее отношение вот этим мне и нравится физиогномика и профайлинг здесь вот даже какой бы образ не был какой бы он профессиональный актер там э, ведущий и так далее не был но все равно у него его настоящие эмоции проскакивают и их мы отлавливаем идем дальше вот а, здесь еще довольно интересный момент я бы хотела на замедленной съемке а, значит описывает свой сценарий вот сейчас облизал губы и рассказывает как ему бы хотелось и вот то что он а, сказал после а, той фразы мамочки а, про мамочку да вот видите жест такой повелевающий а, подавляющий то есть вот его сценарий вот как он хочет значит ну вот это понятно да сейчас посмотрю что дальше и вы знаете меня честно говоря вот этот момент очень сильно насторожил и я решила копнуть дальше Ну, думаю ладно 4 года прошло да? казалось бы но ну, возможно что у него сейчас новые отношения но вы знаете я если так вот посчитать, конечно, в новые отношения он вступил через год после того, как Жанны не стала. Ну, в принципе, все в пределах допуска, да. Он живой человек, можно понять, да. Может быть, сейчас он уже не, ну, не любит Жанну, там еще как-то вот пережил это. Может быть, он как-то так вот именно переживает свою боль, переживает свою потерю. Я подумала, надо просто вернуться в то время какие он интервью давал в то время когда не стала жанны и я нашла еще одно интервью а, и здесь вот вы знаете я ну, я стала раскрывать для себя этого человека раскрывать а, и понимать его мотивы вот кстати еще один момент который я хотела на который я хотела заострить внимание когда а, он ксении а, собчак рассказывал про то что а, наркотики вот он попробовал и понял что он теряет контроль а, и я поняла что для него в жизни самое главное это контролировать все вокруг и посмотрите как он здорово проконтролировал ситуацию когда а, вот жанна а, вот-вот умрет и что он сделал для контроля ситуации вот здесь я уже тоже вот в этом интервью я уже поняла любви там не было с его стороны вот как хотите вы можете мне э, что угодно писать в комментариях где угодно я вижу что здесь не грамма любви я вижу Ну давайте лучше мы посмотрим дмитрий вся страна скорбь да а по поводу звука еще раз плюсик мне напишите в чатик если звук есть вид по жене фриске и сейчас подходит к концу церемонии прощания с ней в Москве. Мы с вами сидим в аэропорту города Бургас. Почему вы не там? Сегодня проходит церемония прощения для поклонников Жанны, чтобы все те, кто любит этого человека и любит ее песни, могли еще раз ее увидеть, потому что они не видели ее два года. Завтра самые важные дни для меня и для семьи. Завтра литургия, отпевание и завтра же похороны мы сейчас с вами находимся здесь в аэропорту я вылетаю в москву сегодня и буду в москве сегодня вечером и это значит что завтра мы снова с ним будем вместе а, а здесь уже по моему замедленная съемка пошла значит по поводу построения фраз Обратите внимание, он говорит о Жанне, не называя ее имени. Он говорит этого человека. А, то есть а здесь сразу, ну, то есть когда действительно теряешь человека, которого ты любишь, то э, ты не будешь называть его этого человека а, жанночка не знаю ну моя любимая но ну, ну, а, даже если он закрыт но ну, зачем тогда вот в этом интервью он прям демонстрирует а, как бы наворачивающиеся слезы да тогда бы не давал интервью если он не хочет чтобы вмешивались в его личную жизнь да? здесь он сам себе противоречит с одной стороны он демонстрирует свое эмоциональное переживание как-то вот играет эмоции, да. С другой стороны, он говорит этого человека. Дальше два дня он не стремился к ней. Вот смотрите, это интервью он дает, когда со смерти Жанны прошло уже два дня. Когда, ну вот смотрите, он за два дня до ее смерти просто взял вывес ребенка, да? на за границу за границу обратите внимание Жанну просто бросил а дальше два дня прошло с ее смерти вот любящий человек все бы бросил и перелетел самолеты летают да все это легко сделать но он сидит и выжидает выжидает когда улягутся страсти приехать уже потом да а здесь оставляя ребенка то есть ребенка он попросту украл вот здесь вот четкий просчет очень э, прослеживается и э, четко он просто сбежал и от жанны он украл изначально ребенка у жанны понимаете и возможно что жанна если я не знаю в каком она была состоянии но представляете она при смерти лежит а у нее просто крадут ребенка а то что родители им им было не до того понимаете он просто воспользовался ситуацией. он выкрал ребенка вывез его за границу а здесь вот все его эмоции, даже вот то, что замедленная съемка, я даже не хочу сейчас комментировать, просто дабы не затягивать. Идем просто дальше, так, так, так, что у меня тут О том, что вот мы с крупным уедем. планом, я да, то, что я... вот. Смотрите, смотрите, как он увез Платона и прижал крылья носа чтобы спрятать торжество понимаете вот это вот прижимание крыльев носа а, говорит о том что он радуется он просто не хочет показывать свою радость вот когда он это говорит Дальше. на море было известно еще месяц назад были оформлены визы были куплены билеты mm, так что у нас mm, так так так и понятно что никто не загадывал что все произойдет именно так мы прилетели Сюда. Вот, а, когда он говорит о том что было да он смотрит вниз но сейчас а, он говорит об этом а сейчас будет говорить об этом человеке и будет смотреть вверх В воскресенье и через сутки же она не стала а вот это уже игра смотрите как играет я поймите я был с этим человеком на протяжении двух лет ее болезни как сказал бы станиславский не верю а кстати а давайте напишите мне в комментарии кто верит ему а напишите мне десяточку в комментарии а кто так подождите кто верит ему десяточку а кто не верит пятерочку вот я не верю за меня ставьте пятерочку а я иду дальше посмотрю бездарно играет абсолютно бездарно но играет понимаете играет изо всех сил прям выпрыгивает можно сказать из трусов а, так дальше а и, значит вот тут интересно дмитрий шепелев Классный отец, очень милый парень. Тоже не может удержаться. Торжество прям вот прет из него, вы понимаете. Подбородочек поджал, потому что не знал, какую эмоцию показать. Здесь он растерялся просто. Вот настолько, э, знаете, вот когда лжец э, свою неправду выдает и видит, что ему верят, э, у него будет вот тоже, он он может растеряться. Вот здесь он растерялся. Он он всячески, конечно, старался изобразить хорошего парня, а тут бах его назвали хорошим парнем. Он польщен. Да. А вот еще я а, небольшой отрезочек вырезала из а, документального фильма. А, хочу вам показать. А, когда Жанне поставили диагноз, Дмитрий появился рядом с ней, при том, что у них общий ребенок, он появился только через месяц. Понимаете, при том, что э, самолеты летают, деньги есть, прилететь, э, успокоить, не знаю, подставить плечо, перенести свои выступления, даже если у него там выступление или еще что-то. Понимаете, если человек любит, он приедет сразу. Здесь же, смотрите, э, но ну, это говорит отец но понимаете тут еще какая ситуация родственники они всегда очень хорошо видят избранника. И если вот, ну вот нам кажется, что это просто идеальный человек, но родственники не принимают, надо задуматься, потому что у родственник родственники по-настоящему вас любят. И вот в данном случае родные, очень любили жанночку и они видели что это за человек и вот отец сейчас вот представляете какую боль он сейчас а, испытывает это просто чудовищно а, идем дальше и жанна каждый день ждала отца своего ребенка но дмитрий шепелев появился в америке только через месяц после того как она узнала о смертельном диагнозе и превратилась в совершенно беспомощного человека он в это время здесь по ночным клубу ходил. чего он там делал, не знаю. Потом он он прилетел 26, а 9 числа он улетел. Ой. Я не прервала раньше времени. Ну, а значит, сюжет здесь в том, что а, он явился только через месяц. А следующее. А, так, так, так. А вот здесь вот, вы знаете, давайте я вам просто сначала покажу, а потом прокомментирую. Дмитрий, отец Жанны в интервью говорит, неодно, говорил неоднократно, что он хотел бы, чтобы вы оставляли ребенка ему хотя бы на выходные. Почему папа вашей супруги сомневается в том, что вы будете это делать? Я, я безмерно, безмерно благодарен. В первую очередь маме Жанны, Ольге, потому что все те два года, пока мы переезжали с Жанной из госпиталя в госпиталь, с одной медицинской койки на другую, вместе переезжали, потому что лежала она, а рядом лежал я. Все это время именно Ольга воспитывала его. Играешь, посмотрите ребенком. как. Она его вторая мама. Нашему Платону выпала такая судьба. Его мама ушла, когда ему только исполнилось два года и два месяца. И больше всего я хочу, чтобы этот мальчик был окружен любовью. У Платона есть две замечательные бабушки. У Платона есть два замечательных дедушки. И нас объединяет главное. Мы все. Любим этого мальчика. А, парад лицемерия. Значит, смотрите, первое, когда ему задали Дмитрий, вопрос а про. Почему вот папа... Видите, вот этот жест. Поднял челюсть, потер руки. Перед нами купец, который. А, у него все козыри. Он знает, что ему заплатят любую цену. Вот, а, вот, когда вот так вот такой жест вы видите, перед вами человек, знающий, что ему заплатят любую цену. А дальше а, он понимает, что все у него он вывез ребенка да и теперь он будет диктовать свои условия и смотрите как интересно он повел диалог он очень пространно а, ну во-первых рассказал как он вместе с жанной переживал этот период я не знаю я в общем то не, не знаю действительно ли было так да что он там с ней в одной палате спал Но возможно даже если он с ней и был ну что да, подтверждается был он с ней а, но а, обратите внимание как он это театрально рассказывает ну ладно бог с ним был и был а другой вопрос который другой другая вообще Другой момент, который меня очень сильно напряг и я просто честно говоря чуть не расплакалась. он рассказал что мать жанны Ольга все это время пока они с жанной боролись с болезнью, она выхаживала их ребенка она была для него второй мамой. Это происходило в течение двух лет да значит соответственно, она привязалась. Вот представьте, у кого из вас есть дети. И первые два года ну, даже если изначально, даже суррогатные матери, которые рожают, они часто не могут отказаться от ребенка, когда он появляется на свет. Но когда первые два года ты ребенка воспитываешь, выхаживаешь, а, и у тебя вдруг его забирают? да и он сейчас э, это проговаривает сам что она для него как вторая мама и при всем при этом у него вот сейчас прошло э, сколько четыре года сейчас он не дает видеться с этим ребенком по сути второй маме понимаете вот я не знаю степень боли вот этой семьи Степень боли матери Жанны. И за что? Вот вообще, вот, по, по человеческим нормам. Как можно, за что можно так наказывать людей, да? даже если у вас там финансовые какие-то, как, они просто не пошли на его условия. Понимаете, он выставил условия, они сказали, что нет. А у них версия там, такая, что он обокрал просто Жанну, пока она была беспомощная, да? а те деньги, которые из Русфонда, просто пошли на покрытие долгов. Вы знаете, я им верю. Я вот честно им верю после того что я вот он прям рассказывает да вот цинично рассказывает о том что она как вторая мама что она два года провела с ребенком а потом у нее просто этого ребенка выкрали украли ребенка и сейчас на его стороне закон но по человеческим меркам он зверь вот честно, я прошу прощения, но это моя оценка, моя пусть я не знаю, что пусть он меня привлекает к суду или еще что-то, но по человеческим меркам я не знаю оправдания таким людям. Мне честно сказать, мне хочется плакать. Просто у меня четверо детей, и если бы у меня после двух лет того, что я воспитываю, вдруг украли ну, забрали бы вот так ребенка я не знаю чтобы со мной было вот э, у кого есть дети напишите плюсик в чате э, э, и и вот кто понимает вот эту боль вот это это страшно это дико это невозможно просто пережить а, да а, и знаете он говорит а, да еще в этом видео он говорит этот мальчик понимаете он даже на данный момент вот когда вот это видео записывается он даже не привязан к ребенку он не называет его по имени он не говорит мой сын он не говорит наш сын он не привязан ни к жанне он не привязан к сыну но для него сын это инструмент давления на семью жанны и он этим пользуется дальше и обязательно обязательно заострил внимание что у него две бабушки два дедушки то есть дал понять Понять, что воспитывать э, внука будут э, только те кто ему понравится только те кому он доверит это делать понимаете э, э, но ну, по сути он ничего и на вопрос который ему задала журналистка он по сути ничего не ответил он красиво витиевато ушел от ответа вот такая вот история идем дальше а, да сейчас посмотрю плюсики а, так дальше сейчас. я прошу прощения я комментарии перечитаю после спасибо вам большое что вы комментируете потому и я вижу что вы со мной солидарны потому что это это страшная боль я сейчас как вот разобралась мне знаете мне рыдать охота мне так обидно за эту семью мне так обидно за жанну мне так обидно вот все люди которые э, знали жаночку они рассказывают что это такой светлый человек это такая прям вот просто ангел она совсем Всеми, она всегда всем поднимала настроение, она о всех заботилась. Это это просто замечательнейший человечек. И вот встретила вот такого вот, не знаю. А, да, идем дальше. Я не скрываю от Кати, что я очень дорожу этими, вот этим прошлым, которое было в моей жизни. Я не отказываюсь от него. Но, так как у меня видео нет и мне приходится по шпаргалке здесь он говорит об отношениях с жанной и смотрите не скрываю от кати этих по сути он хотел сказать отношений но, этого прошлого, то есть на данный момент он очень сильно стесняется тех отношений и он их не считает отношениями, понимаете? Вот эта вот оговорочка, она очень четко говорит о том, как он к этому относится. Но опять-таки вернемся, да? Сейчас четыре года прошло, да? Он может быть старается нравиться своей новой девушке, можно и так его оправдать, но вот Последний кадр просто верх цинизма. Вот я, вообще, просто у меня, знаете, давайте, наверное, я оставлю без комментариев, потому что вы все ну, поймете, о чем здесь речь, но это просто верх цинизма. Для меня, вот честно скажу, после вот этих слов Дмитрий Шепелев это возглавляет просто список циничных мерзавцев и я об этом заявляю во всеуслышание это мое личное мнение я имею на него право я не хочу жить в прошлом. я не чей-то муж я это я и мне есть что сказать об этом поэтому были бы мы вместе или не были бы мы вместе я не знаю я очень как это подобрать, правильное слово. Иронично думаю об этом, когда понимаю, что там есть, например, такая ситуация, как э, у твоего Платона, когда м, он оказывается между двух огней, родителям нужно о чем-то договариваться для того, чтобы... Ну, ты понимаешь. А мне ни с кем не нужно договариваться. И это, наверное, хоть и трагично, но положительная сторона всей этой истории. Спасибо. Спасибо, Да, вот такая вот очень грустная история. Знаете, мне хочется реветь, если честно. Я э, от всего сердца желаю семье Жанны дожить до того времени, когда Платон вырастет, когда Платон сам э, сможет делать свои выводы, когда когда все на место встанет все равно вот понимаете правду можно скрывать можно ее как-то отсуживать до да, через с помощью законов с помощью грамотных юристов можно доказать все что угодно да безусловно есть пословица да, закон что дышло как повернешь так вышло да есть много уловок но все равно понимаете правда она она все равно рано или поздно выйдет наружу я не знаю как Какое наказание он получит? Но поверьте, вот так просто нельзя поступать. И, ну, я, я, знаете, мне больно, мне я ты прям, знаете, как будто пережила вот смерть Жанночки. Я незнакома с ней была, но вот все, что я о ней слышала, все, ну это, это больно. Поэтому я прошу прощения, что сегодня такой грустный эфир. Но вот я высказала свое мнение, и пусть оно даже идет в разрез с тем образом, который он нарисовал. Да, и я очень сильно разочаровалась вот в этом кадре последнем, где Ксения собчак идет с ним и улыбается. Знаете, такая солидарность с подлостью. Вот я честно говоря не знаю может быть просто это такой маленький моментик а потом она может быть ему и сказала но мне очень обидно очень а, да ну, мне тоже собчак очень нравится она молодец она умеет задавать вопросы но здесь она просто вела себя как кролик перед удавом я вообще удивлена может быть она оставила на суд зрителей сделать выводы может быть она действительно солидарна с ним но я не верю чтобы она не видела вот эту мерзость вот эту пакость внутреннюю вот эту гниль внутреннюю понимаете я не знаю про собчак не буду говорить но вот насчет него я для себя полностью уяснила я теперь вообще вот ну в общем я все сказала. да спасибо вы мои хорошие спасибо за внимание мы сегодня уложились в 40 минут а я да, если есть что сказать ну вот сейчас э, эти сообщения закроются пишите в комментариях свое мнение если вы со мной не согласны напишите обоснуйте возможно я где-то э, какие-то оценочные суждения привела возможно возможно вы мне приведете какие-то примеры но вот эти все фальши все его фотографии с сыном все его вот эти видосики это все показуха это все вот понимаете он делает так как ему нравится так как ему хочется он живет но ну, нет живет ради бога все все понятно он не может не мог бы ее воскресить это понятно но вот такой такой цинизм я конечно не ожидала да спасибо вам мои хорошие за участие люблю вас всех я на этой не совсем радостной ноте завершаю пишите комментарии если что можем подискутировать под этим видео если есть какое-то мнение если вы хотите дополнение я не стала разбирать тему денег хотя там тоже можно копнуть и разобраться но я посчитал мне стало интересно именно отношение к жанне я к сожалению разочаровалась да но я с вами прощаюсь спокойной ночи хорошего вечера вам пока пока люблю вас